друзья хочу сказать важную вещь последние пару месяцев проходит происходят ужасные события на украине и честно говоря мне стыдно и горько за нашу страну и поход на природу это пожалуй способ ну, немного отвлечься, Уйти от этого Страшного потока информации Я категорически не поддерживаю То что происходит Я считаю Эту спецоперацию войной Которая является Бедой для Украины И трагедией для России к сожалению, в последние несколько месяцев мне иногда бывает очень стыдно, что у меня российский паспорт и то, что я говорю на русском языке. Никуда я там уезжать не собираюсь, никого перебеждать ни в чем не собираюсь. Но кто будет нести пропагандистскую чушь в моих комментариях, я буду блокировать и удалять.